Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня предновогодний эфир, который посвящен авторству жизни. Привет, привет! Интересный очень сегодня должен быть эфир. И Я в первых прямо своих словах хочу вас поблагодарить за очень интересные вопросы. Вопросы были прямо огонь! Спасибо большое! Вас тоже всех с наступающим! Я надеюсь, что у вас уже какое-то предновогоднее настроение. Сегодня первое Рождество, <свят> которое наступает. Да? Кто-то отмечает 25-го, кто-то отмечает 7 -го. Кто-то отмечает Новый год, кто-то не отмечает, кто-то еще держит пост, а кто-то уже готовится к праздникам. В общем, люди самые разные. Конечно же, запись будет. Я всегда, если вы заметили, я всегда сохраняю эфиры. Надеюсь, что никаких сбоев технических не будет. Давайте я вам сначала расскажу. Вас уже достаточно много. Я расскажу. Какие, какие так какие э, как будет проходить розыгрыш? Во-первых, я хочу подарить за интересные вопросы. значит мы дарим одну вот такую вот копилку улитку. Эта копилка заряжена персонально Гариком Карагоцким на деньги. Кто не знает, кто такой Гарри Карагоцкий, погуглите, зайдите на его страницу. Это самый эпатажный миллионер Украины. Очень умный человек, очень глубокий. Его надо уметь читать, его надо уметь понимать. То есть он не каждому, <смех>, не каждому по зубам. Я его очень люблю, очень мне нравится то, что он делает, и я рекомендую вам к нему приглядеться. Следующий мой подарок. Я подарю два фирменных блокнота с логотипом нашей студии. Это тоже будет за интересный вопрос. После эфира рандомно среди комментариев с вопросами мы разыграем три промокода на бесплатное скачивание электронной книги автор жизни, которую я написала. Это мы будем разыгрывать как, как карта ляжет. И я сейчас объявляю акция 20 на 20. Это она означает, что среди тех, оплатит, я подчеркиваю, кто именно оплатит участие в марафоне Автор жизни до 22 часов 29 декабря, то есть, у вас еще есть целых пять дней. Мы разыграем 20 бесплатных мест на марафоне. То есть, если вы оплатили место, вы либо сможете получить деньги назад. Либо вы можете их перенести, как иметь на депозите, на другой марафон студии. То есть, тут как вы захотите. И я еще разыграю 20 книг с автографом. Так, как оплачивать? Пишите, пожалуйста, в директ. Вообще, все, что вам, допустим, непонятно, если остаются у вас какие-то вопросы непонятные. Пишите, пожалуйста, в директ, там точно ваш вопрос не потеряется, и вы получите ответ. Прямо во время эфира можно купить? Можно купить. Покупайте, Покупайте но это делается через, через менеджеров. Да? Окей, давайте я вам для начала я хочу рассказать про позицию, кто такой автор, кто такой хозяин и кто, кто такая жертва. К сожалению, большинство людей живут либо в состоянии жертвы, либо окунаются время от времени в состоянии жертвы. Жертва — это когда человек испытывает какие-то выгоды от того, что он находится в положении, ну, вот знаете, когда что-то где-то происходит не так, вот что-то не то, что-то не так, и тогда можно говорить о том, что человек в состоянии жертвы. Многие из вас наверняка знают такое понятие, как «треугольник Карпмана», там, где есть три персонажа. Первый персонаж — это жертва, тот человек, который страдает от чего-то. Второй человек — это преследователь, то есть тот, который жертву постоянно там как-то тюкает. Да? И третий человек — это спасатель, который разруливает. Так вот, я вам скажу, что по той теории, которую я пропагандирую, в состоянии жертвы находятся все три человека, потому что они постоянно ходят по кругу и постоянно меняются. Жертва становится преследователем в определенных обстоятельствах, спасателем и так далее. То есть у жертвы вот это вот состояния, что что-то не так либо со мной, либо с окружающим миром, либо с окружающими моими, меня людьми, надо что-то исправлять. Хозяин ⁇ это тот человек, хозяин жизни, это тот человек, который понимает, что что-то происходит не так, но это можно исправить. И ищет инструменты, и находит эти инструменты, как это все исправлять. И использует эти инструменты, добивается цели. И очень многие из вас, я вот когда читала вопросы, я видела, что очень многие, возможно, я ошибаюсь, то есть нужно там уточняющие вопросы задать, но очень многих сквозила путаница между хозяином жизни и автором жизни. Автор жизни находится над обстоятельствами. У автора жизни, что бы ни случилось, все хорошо, все во благо. Это не значит, что он как дурак радуется всему, а он воспринимает жизнь как Урок, обстоятельства, которые с ним происходят, с полной ответственностью за то, что с ним происходит. И ну, вот некоторые вещи, когда человек живет правильно, думает правильно, то обстоятельства жизни как бы случайно складываются таким образом что он не попадает в негативные ситуации. Ну вот в, там в общем понимании. Все, что происходит, происходит с пользой для него. Я по мотивам ваших вопросов попытаюсь эту тему развернуть. И знаете, я еще подумала о том, что если я сильно прямо совсем не успею ответить на, эти, на ваши вопросы, возможно, я эфир проведу еще дополнительный, может быть, завтра или в субботу. Посмотрим. В общем, давайте не будем загадывать. Давайте посмотрим, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы вам ответить на ваши вопросы. Так, окей, вот первый вопрос, который мне попался. Автором может стать каждый. Как понять, автор ли ты? Благодарю. Автором может действительно стать каждый человек, абсолютно это не имеет значения. Как понять, автор ли ты, если в вашей жизни складывается все максимально с выгодой для вас, то безусловно вы автор. Знаете как? Может казаться, что что-то идет не так, но это только кажется на первый взгляд. Если ты действительно, ну, если ты действительно автор, будешь воспринимать жизнь такой, какая она есть. Да, я вас благодарю за приятные комментарии. Следующее: В чем отличие марафона автор жизни и автор жизни два? Автор жизни два это продолжение марафона автор жизни, и там рассматриваются совершенно другие аспекты, и я думаю, что в две тысячи первом году выйдет автор жизни три. Боюсь загадывать. Знаете, я обещаю, обещаю. Но я вам сегодня объявлю о выходе 15 января следующего интересного мероприятия. Чуть попозже об этом скажу. «Чтобы стать автором жизни, какими качествами нужно обладать?». Слушайте, любое качество, это, знаете, это как мышца, которая прокачивается. Для того, чтобы стать автором жизни, нужно просто этого захотеть. Как только вы начинаете этого хотеть, вы сможете получить инструменты для этого. И если вы будете учиться авторству, то оно придет гарантированно. Какая позиция должна быть у автора жизни относительно работы? Зарабатывать можно только на любимом деле. Смотрите, Вообще, у автора слово должен, или вот, ну вот это такое слово, которое немного разрушающее и достаточно негативное. Автор жизни, он живет над обстоятельствами. Автор жизни делает то, что он не может не делать. Скажем так, автор жизни может зарабатывать на чем угодно, не только на любимом деле. Но то, что любимое дело, это является его стержнем, его ключевой позицией по отношению к жизни, это совершенно однозначно. И не обязательно зарабатывать. Автору жизни может самого все приходить, все блага, какие он захочет, а может не приходить, в зависимости от целей, ценностей и ну, вот именно целей проживания своей собственной жизни. Следующее. «В последнее время стала подмечать и акцентировать вниманием на свои действия. Нередко веду себя как автор, но иногда замечаю в каких-то действиях поведения жертвы. Вопрос. Так бывает или это самообман? Автор и жертва бывает только в чистом виде или в определенном деле ты лидер, а, например, в отношениях ты жертва? Заранее благодарю». Смотрите. Автор не равно лидер. Это совершенно не означает то, что автор лидер. Автор живет так, как он хочет. Вот максимально искренне, полно и на самом деле его жизнь соответствует его желаниям. Вот как он хочет, так он и живет. Бывают перекосы, к сожалению. То есть в каких-то вопросах, я же, если вы были там хотя бы на бесплатной части автора жизни, вы знаете, что есть несколько аспектов, да, в которых человек может проявляться как автор, может проявляться как жертва. Безусловное авторство ⁇ это когда во всех сферах жизни человек знает, что с ним происходит, понимает, отдает себе отчет в этом. Вот. Поэтому поведение такое и такое бывает. Бывает в какой-то части авторское, бывает в какой-то части жертвенное. Это все можно починить. Но это не означает, что человек автор, понимаете? То есть это означает, что человек на пути авторства. Так, следующий вопрос. Автор управляет реальностью или создает ее? Конечно, он, смотрите, управляет реальностью хозяин жизни. То есть он видит, что что-то идет не так находит способы это починить, чинит, и это означает управление реальностью. А когда человек, когда реальность сама подстраивается и меняется так, как выгодно человеку, вот, например, вот эта вот история с ковидом, со всеми этими, как, как это называется, с карантинами, да? когда нас посадили на... На карантин, когда люди не имели возможности выходить, кто-то имел, а кто-то не имел. Кто-то оказался в неблагоприятных условиях, а кто-то оказался в благоприятных. Кто-то очень сильно пострадал от этого, а кому-то это стало очень сильно на руку. И вот, вот про авторство. Каждый оказался в том карантине, какой он себе заработал изначально. То есть вот как он шел. В такой точке я и оказался. Как-то так. Следующий вопрос. «Как же правильно проявлять милосердие и добровольное пожертвование? Расскажите! Я о том, что то дел... что делиться надо, когда в избытке? А если не в избытке материальном, но в избытке душ... душевном?» Я говорю о том, что действительно деньгами нужно помогать такой суммой, которой вы можете помочь. И если эта сумма для вас, если вы жертвуете ту сумму, которая для вас болезненна, то, конечно, тогда... Вы делаете плохо самому себе, вы ограничиваете свои возможности, и вам сложно будет восполнить вот этот вот финансовый, материальный ваш достаток. У меня, я очень много рассказываю. Я целое, целый эфир посвящаю про благотворительность в марафоне расширения финансового сознания. Вот, поэтому я здесь не хочу сильно много распространяться об этом. Но по поводу помощи помогать же можно не только деньгами, особенно если вы говорите, если, в избытке, если у вас есть в избытке душевном. Вы можете помогать, начиная от слова поддерживающего, заканчивая своим собственным временем. Там, поехать, например, к какому-то человеку немощному и помочь ему вынести мусор элементарно. То есть вот «Если у вас есть потребность в помощи, то делайте то, что вы можете. Деньги — это не обязательно помощь!» так. «Стоит ли помогать материально чужим людям, чьи беды тяжелы, трагичны, если своим родителям не можешь помочь?» Вот я про это. Сначала нужно научиться или иметь возможность помогать себе, своим близким потом уже думать о других. Но думать о других, если у вас есть в этом потребность, необходимость, и возможность. Даже, знаете, вот я недавно, возможно, вы видели пост, я писала о своей подруге, у которой, которой поставили диагноз рак, и приходили переводы там на 50 рублей. Вот я искренне благодарю этих людей, которые помогали даже такой вот суммой это очень круто это говорит о том что у людей есть потребности поверьте каждая копейка имеет значение так если страх предложить свои услуги да и вообще высказать свое мнение автор жизни поможет конечно понятно что это проблемы сообщения па, -па -пам -пам. я тут объявлю о том что 15 января я прямо даю торжественное обещание 15 января будет выходить, э, начнет выходить психологический, терапевтический квест, который будет посвящен синдрому самозванца. Вот эти вот вещи про страх предложить свои услуги, это про синдром самозванца, квест, потому что это будут. Э, Целый набор упражнений, через которые нужно будет пройти каждому из участников группы. И там уже, знаете, прослушал, не прослушал. Вы знаете, что я своих слушателей из за невыполненные домашние задания не исключаю из марафонов. Но это будет квест, который невозможно пройти без выполнения всех заданий. Поэтому выполнение задания будет обязательным условием. Если кто-то не будет справляться, то мне придется удалить этого человека из группы. Ну вот, вот есть. Он практически закончен, практически завершен. И этот квест выйдет. Вот. Как-то так. И будет в помощь тем людям, кто боится предложить свои услуги и называть стоимость своей продукции. Так, марафоны нужно проходить в определенном порядке или нет разницы? Я за то, чтобы мои марафоны начинать с марафона автор жизни. Но если вы попали на какой-то другой марафон, каким-то другим способом, то окей. Разница, ну, по большому счету разницы нет, но вам будет легче проходить. Другие марафоны, если вы начнете с марафона «Автор жизни» или с марафона «Займись с собой». Бесплатный марафон «Займись с собой», который можно пройти в любой момент, это старт, подготовительный марафон к автору жизни. Что делается со страхом быть автором? На марафоне «Автор жизни» есть упражнения, которые направлены на проработку страхов. Так, я в данный момент прохожу марафон автора жизни. Сегодня вот хороший вопрос тоже такой довольно э, интересный. Написав двадцать второе письмо в общем зачете, достав снова на поверхность все свои недовольства, задалась вопросом, зачем так себя мучить и каждый день копаться в грязном белье. По-другому не могу назвать. Это э, проработки внутренних состояний на марафоне автор жизни есть там упражнение вот и настроение портится после этого и в последнее время не чувствую себя счастливой как-то так но понимаю что это упражнение есть то оно ведет к какому-то результату в общем буду признательна за понимание того что я делаю каждое утро и зачем ну во-первых это вопрос для лички но я отвечу на этот вопрос, конечно, в общем эфире, для того, чтобы было понимание. Есть вещи, которые пока вы не, вы... не вытащите наружу, вы их проработать не сможете. Психика такая ⁇ это очень интересный механизм, который, если что-то идет не так, куда-то на задворке может закинуть неприятные ощущения и переживания, которые впоследствии, скорее всего, будут проявляться в каких-то психосоматических заболеваниях. И, конечно, в этом состоянии будет очень сложно получить положительный результат или какой-то другой результат, когда вы окажетесь или если вы окажетесь в похожих ситуациях, неприятных. Как известно, если не проработать какую-то неприятную ситуацию, то придет время, когда вы окажетесь, возможно, с другими героями, но в похожей ситуации. И, скорее всего, эта ситуация будет еще больше усугублена. Поэтому вот, это вот эти упражнения, они делаются для того, чтобы вытащить на поверхность все переживания, которые вам необходимо проработать. Безусловно, для кого-то или часто это бывает болезненно и неприятно это прорабатывать. Но это вот как, как пить горькое лекарство. Так, Следующий вопрос. Да, из Москвы у меня много... А, Настенька, привет! Из Москвы у меня много Читателей и слушателей. Еще один хороший вопрос: как относиться к подаркам, которые не понравились? Весь год получают любимого мужчины ерунду. Очень расстроилась. Точно знаю, что никто никому ничего не должен. Тогда что со мной не так? Почему мыло в коробке и набор трусов за 100 рублей бесит? Сама подарки дарить люблю. Придумываю необычные, сложные, эмоциональные отношения в целом. Разочар... разочаровано отношениями разочарована хороший вопрос и тут наверное три грани к этому вопросу во-первых возможно у вас разные ценности с этим вашим любимым мужчиной то есть для него то что ценно для него не ценно для вас второе он не может читать ваши мысли и то что вы то, во что вы вкладываете в свою энергию, он считает это не обязательно. То есть вот вы пишете, что вы любите дарить, придумывать необычные, сложные, эмоциональные, но он этого не понимает зачем. То есть у вас просто расхождение в этих вопросах. И третье. Скажите просто то, что вам нравится. Не бойтесь озвучивать свои желания и не бойтесь озвучивать то, что вам не нравится. Ну, то есть вы можете принять подарок, сказать спасибо и сказать В следующий раз дай деньгами. Я сама себе куплю. Возможно. Ну, то есть, если вам этот мужчина дорог, не означает, что он может, умеет и должен читать ваши мысли. Поговорите с ним. Знаете, разговор словами через рот это самый универсальный способ получить то, что вам необходимо. К сожалению, очень многие люди боятся это делать. Так, если я прошла расширение финансового сознания и финансовый ключ энергии, а тест показал, что у меня все равно нуждается в проработке именно сфера свободы, конечно, финансы. То мне сейчас нужно идти на мышление или на автора жизни. Смотрите, что для вас важнее. Если для вас важнее деньги как таковые, если вы в них нуждаетесь, то э -э, идите на мышление. Вот. Если вы можете потерпеть, <с> идите на автора жизни. Но я считаю, что здесь лучше все-таки завершить работу именно с деньгами, потому что в мышлении там очень эффективные именно упражнения. По проработке, по достижению именно материальных целей. Вот, поэтому в вашем конкретном случае я бы рекомендовала все-таки закончить с деньгами, хотя я за то, чтобы начинать с автора. Так, стараюсь мыслить как автор и вбивая в привычки качества успешных и осознанных людей, часто впадаю в свое привычное состояние, нытья и жалости к себе. Как в корне отрубить это выпадание в негативное состояние? Прекрасный вопрос, и я вам рекомендую начать с того, чтобы отследить свои негативные слова, которые вас вот в это состояние погружают. Вот даже в этой фразе, которую вы написали в одном вопросе: вбивая привычки, в корни отрубить, Выпадение в негативное состояние это все слова разрушающие. Понимаете, эти слова, это слова, когда вы с чем-то боретесь, вы же боретесь сами с собой, задайте себе вопрос: кто в этой борьбе победит? Ну, то есть, если вы сами себе выкручиваете руки, вы нанесете себе только травмы, а победителей в этой ситуации не будет. Поэтому в этом случае. Нужно просто учиться. Если вы оказались в ситуации, когда вам хочется поныть и пожалеть себя, вот прямо выделите себе для этого место и время. Когда я ною и жалуюсь, у меня в марафоне, кажется, автор жизни, есть даже такое упражнение. Вот вы идете туда, ноете, жалеете, потому что вы человек, вы не святая. И вы имеете полное право даже на плохое настроение и состояние. Там есть вопросы по этому поводу. Вот сейчас я на них уже начну отвечать. Не нужно рубить свои чувства и переживания. Учитесь их принимать. Учитесь принимать себя и в состоянии найти жалости к себе в том числе. Так, «Как быть уверенным в себе, и чтобы это чувство не перешло в гордыню? Где грань? По поводу гордыни у меня один большой эфир в марафоне «Автор жизни-2». Я там рассматриваю не только гордыню, но еще и другие состояния. Быть уверенным – это значит верить себе, это значит быть верным своим помыслам, своим ценностям. Но вот как-то так. Я думаю, что после прохождения марафона автор жизни у вас этот вопрос, особенно второй части, у вас этот вопрос просто отпадет. Вот очень хороший вопрос: еще один: как поступает автор жизни, если есть сомнения, делать или не делать. Делать только если уверен, или все-таки брать и пробовать. Смотрите, вы можете сомневаться, делать или не делать по двум причинам. Может быть страшно или может быть вам не хочется, просто не хочется. Так вот, если вам страшно, то можно сделать упражнения на проработку страхов. Они есть в авторе жизни. И вы тогда, у вас появятся силы, у вас появятся ресурсы сделать. А вот если вам не хочется, то тогда становится... Или вы не знаете, хотите вы это сделать или не хотите. Вы сомневаетесь, хочу я это делать или не хочу. Слушайте, ну, давайте будем честны с собой. Если есть сомнения, хотите вы это или не хотите, это значит точно, что не хотите. Вот. поэтому А раз вы этого не хотите, то, ну, может быть, и не стоит, чтобы это делать. Это относится к прокрастинации тоже. «Как научиться отстаивать свои границы и не нарушать чужих?» В марафоне «Автор жизни» этому уделено большое количество времени. Так, вопрос, который я отметила, это вопрос «Победитель». И вы за этот вопрос получите блокнот. Хороший вопрос. «Зачем я возвращаюсь в позицию жертвы?» Сначала написала вопрос, потом поняла, что вместо жертвы написала автор. И как выбрать позицию автора, а хозяина, не скатываться в жертву? Смотрите, жертвой быть очень легко. Кто такая жертва? Жертва – это человек, который живет по чужим правилам. Вот ей прописали правила, государство или авторитеты или какие-то люди, которые вот я лучше знаю, как лучше. Это могут быть выступать родители или другие значимые люди, авторитеты какие-то. И жертвой, конечно, легко очень быть, легко очень жить жертвой. А автор, это, знаете, это человек, который ответственен за все, что с ним происходит. Если он оказывается в этой жизни, то тогда нельзя будет сказать, ну это мне государство так насоветовало жить, поэтому государство виновата в качестве моей жизни. Автор живет из, из позиции со мной происходит то, чего, к чему я сам стремился и чего я сам хотел. Поэтому так. Поэтому вот этот вопрос, зачем возвращаюсь к позиции жертвы? Потому что, скорее всего, так легче. Как выбрать позицию, когда вы научитесь фиксировать, ну, раз вы уже об этом говорите и путаете даже понятия «авторы жертвы, это означает, что вы уже на этом пути хорошо стоите. Вам уже не нравится это поведение жертвы. Вы вскатываетесь время от времени, но вам это поведение не нравится. И как только вы будете обнаруживать я скатилась, например, в это состояние, вы сможете всегда эту ситуацию исправить. Ну, я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Так, следующий вопрос тоже очень интересный вопрос такой: Участие в розыгрышах на призы. Это авторская позиция. Смотрите, если вы участвуете в розыгрыше каких-то призов. По фану, как говорится, да, то есть вы там оказались, например, случайно. Например, у меня в, там в прошлом или в позапрошлом я уже не помню, помню, что это было перед Новым годом. При покупке какого-то там количества или на какую-то сумму строительных материалов, наверное, это было все-таки в прошлом году, давали бутылку шампанского. А мы делали такую большую закупку, ну в связи с тем, что у меня там и ремонт, и строительство все одновременно происходит то эм, я получила, по-моему, два или три ящика шампанского тогда за это. Ну, то есть вот это было, знаете, вот как само произошло, и вот так это все было весело и смешно и как-то интересно. Вот это вот нормальная авторская позиция. Но если вы ведете э, целенаправленно покупать лотерейный билет для того, чтобы рано или поздно выиграть миллион, то эта позиция... Не авторская а точно. Вот. Потому что в лотерею не выигрывает никто. А так попробовать. И если вы ничего не выиграете, вы даже не обратите на это внимание или не расстроитесь это, ну, это, знаете, как развлечься. Ничего плохого в этом нет. И особенно, если вы не вкладываете туда деньги. Вот. Если брать эту ситуацию с этим шампанским, я бы в любом случае делала бы эти покупки. То есть это получилось случайно, что у магазина была акция, а нам необходимо было сделать закупки. Так. Следующий вопрос. Всегда считала, если не автором, то лидером точно. Но как выстроить границы между наемными работниками, совсем не указывать им на их косяки, работы не будет. Король обязателен, да, но быть автором это не значит, что нужно пускать на самотек работу ваших сотрудников. Еще раз подчеркну: автор не равно лидер. Но если у вас есть подчинение сотрудников, просто учитесь с ними разговаривать так, чтобы ваши требования были понятны, чтобы люди хотели выполнять ваши требования, но при этом их не обижать. Это в авторе жизни тоже есть, как это делать. «Аня, анализируя свою жизнь, а мне на минуточку 71 год, я пришла к выводу, что всегда была автором, но последние годы потеряла свое авторство, ухаживала за тяжело больным мужем, и вот в октябре этого года я стала вдовой. Проклятый вирус сделал свое подлое дело. Потеря близкого человека, с которым мы прожили 51 год, подкосила меня. Умом понимаю, что сейчас я живу уже в другой реальности, но отпустить прошлое не получается, и как мне теперь вернуться в авторство?» Я выражаю вам свое искреннее соболезнование. И смотрите, там спрашивали меня про то, как автор относится к смерти: смерть человека означает то, что его, его душа выбрала, приняла такое решение уйти из земной жизни и окунуться в ту жизнь, в другую жизнь, в которой она сможет совершать другие дела. Поэтому смерть человека, даже если сознанием он находился на Земле и не хотел, не желал своей смерти, но это выбор души. И авторская позиция это относиться к смерти как к выбору души. Если вам тяжело, это же вам тяжело, это ваши переживания. Я рекомендую здесь пройти персональную психотерапию с хорошим психотерапевтом для того, чтобы прожить это состояние. И если вы автор, это не означает то, что вы не должны горевать и не должны испытывать чувство скорби. Скорбеть, горевать — это правильно, это нормальные человеческие проявления чувств, и это необходимо сделать полностью, искренне, по полной программе для того, чтобы освободить свою душу от этих болезненных переживаний. У нас, знаете, вот люди не умеют ни скорбеть, ни сопереживать, потому что мне непонятно по какой причине. Но сейчас к этому уже подходят и психологи, многие учат правильно проживать свои эмоции, горевать учат, но все равно люди, особенно воспитанные Советским Союзом, по какой-то причине пытаются скрывать свои чувства и переживания. То есть вот если умер ваш близкий человек, это совершенно не означает то, что вы должны радоваться на следующий день после его смерти. Да? То есть это нормально оскорбеть и переживать. И испытывать состояние грусти. Вот правильное и глубокое проживание этой грусти способствует тому, что вы в скором времени встанете опять на позицию нормального качественного проживания своей жизни. Вот так. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Если вам самой тяжело прожить эти чувства глубоко, и искренне. То есть вот самое главное, не нужно сдерживать свои вот эти вот переживания. Вам хочется плакать, плачьте, ну вот отгорюйте это, проживите это. Ну то, в общем, я рекомендую к психотерапевту на психотерапию. Вот следующий вопрос очень интересный автор жизни много работает, делает все по душевному отклику с позиции я хочу или все-таки некоторые надо и уговаривания себя присутствуют. нет, никаких надо и никаких уговариваний. Автор жизни может работать сутки напролет, там спать три часа в сутки например или час и работать быть увлеченным погруженным в свою работу. Но никаких надо, никаких уговариваний, никаких заставляний себя точно не будет. Вот, тоже надеюсь, что ответила на этот вопрос. Смотрите, если у вас возникает надо, покопайтесь. Может быть, это все-таки хочу. И бывает такое, что люди путают надо с хочу и хочу с надо. Но эти, эти упражнения все на авторе жизни есть так как сложно не оценивать всех и вся и не думать что я лучше хуже выгляжу сейчас прямо нажимаю стоп в мозгах говорю да так тоже бывает в чем-то другом мире чужой иллюзии Вопрос такой как быть зависть у других людей относительно меня? на днях коллега с такой злостью «Конечно, Танечка, ты ведь больше на всех зарабатываешь». И вот прямо дискомфорт пошел и настроение на спад. Скорее всего, что это ваши какие-то прошлые ограничивающие убеждения. И ну, по поводу того, опять-таки, наших советских людей учили, что завидовать это плохо, и вот тебе будут завидовать, тебя сглазят. Это какие-то внутренние непроработанные страхи. Радуйтесь! Пусть вам зави... Да, я зарабатываю больше всех. но ну, Это объективная реальность, но ну, это их проблема в том, что они зарабатывают меньше. Правда. Ну, то есть это их выбор. С вот. завистью пользуйтесь их энергией. Когда человек вам завидует, это означает, что он свою энергию направляет к вам. С благодарностью эту энергию принимайте и используйте себе во благо. Это только от вас зависит, как эта энергия будет на вас действовать: негативно или позитивно. Если вы скажете, принимаю все с благодарностью и с радостью, воспользуюсь этой энергией для того, чтобы мне пришло еще больше. Так, проходила несколько марафонов блиноска. Хотелось бы понять: упражнения на марафоне Автор жизни не дублируются с марафоном блиноска. Нет. Это упро... у меня все упражнения мои авторские, и они ни в коем разе не могут по определению дублироваться с марафонами Блиновской. А, у нас есть совместный марафон. Расширение финансового сознания. Вот, но там упражнения на двоих. Ну, но... вот как-то так. У меня каждый год насыщенный и интересный. В этом году вышел первый сборник моих стихов. Я вас поздравляю. Было много учебы, танцев событий. Вопрос такой: может ли автор быть успешным в некоторых очень разных направлениях, или все же надо учиться выбирать что-то одно? Забудьте слово надо. Конечно, автор жизни может быть успешен во многих вещах. Вспомните Леонардо да Винчи, вспомните Ломоносова. Ну, столько вещей, в которых они были талантливы и успешны, что даже не о чем говорить. Я вас поздравляю, что у вас все хорошо во многих разных направлениях. Как перевернуть или обратить страхи во что-то противоположное? У автора жизни вообще могут возникать страхи, сомнения, неуверенность? Конечно, могут. Другое дело, что автор как с этим поступает. Если с ним происходят вот эти вот переживания, они же с ним происходят. А не... Вы понимаете, все, что происходит внутри человека, это от внешней среды приблизительно никак не... не зависит. Это, возможно, сложно сейчас понять неподготовленному уму, но так оно и есть. Наша реакция на события, к самим событиям, не имеет никакого отношения. Или, как я люблю говорить, наше отношение к действительности не имеет к действительности никакого отношения. То есть объективно происходят какие-то события, но два разных человека могут на эти же одинаковые объективные события реагировать совершенно по-разному. Кому-то от этого хорошо, кому-то от этого плохо. Это если ну, объяснить по поводу того, что происходит на самом деле в кавычках. А по поводу вот этих вот страхов, сомнений и неуверенности, если автор замечает внутри себя какие-то такие переживания внутренние, это он задает себе вопрос. Так, что со мной сейчас происходит? Я испытываю страх, что этот страх мне дает, и находит, черпает из этого или урок, или какую-то выгоду. Как-то так. Все остальное, ну, по отношению к остальному то же самое вот эти вот негативные опять-таки в кавычках чувства и переживания они же даны нам для чего они же на нам для чего-то нужны возможно они нас от чего-то предохраняют чаще очень они нас чему-то учат делают нас сильнее но только в том случае если правильно к этому и отнестись так Как работать с прокрастинацией и страхом? Знаю, что новый проект принесет изменения, но поскольку он новый, я в нем немного понимаю, но хожу причины, не делаю, и курсы оплатила, сдвинуться место, но никак не могу. Ну, смотрите, скорее всего, что вы находитесь в зоне комфорта, да, или в зоне хорошо, хуже состояние, мне и так хорошо, сложно придумать, потому что когда человеку очень хорошо, очень хорошо, когда у него есть азарт, у него есть желание двигаться дальше вперед, делать что-то еще больше, еще интенсивнее. Когда человеку плохо, ему тоже хочется что-то делать, что-то менять. А когда ему, ну вот средненько, да, то вот это вот очень плохое состояние, потому что если ничего не не трогать, ничего не менять, то ничего и не будет. Поэтому задайте себе вопрос: как вы хотите жить через пять лет, через 10 лет? И что будет, если вы ничего не начнете делать. Только сознанием вы можете изменить ваши отношения к вашей жизни. Только от вас зависит, как вы будете жить дальше. Есть определенные упражнения, которые делаются для того, чтобы принять необходимое решение. Страхи тут тоже есть. Страх перед неизвестностью. Вы же не знаете, как оно будет на самом деле. Чего вы можете бояться, как бы ни стало хуже. Ну, то есть причин может быть огромное количество. Но опять таки повторюсь, что только от вас зависит, как вы будете дальше жить. Так, как откопать, обнаружить в себе скрытые выгоды в неприятных ситуаций в своей жизни. Если вы оказались в неприятной ситуации, задайте себе вопрос «Что хорошего я из этого состояния получаю?». Ну И так вы получите скрытые выгоды. Вот вопрос следующий. Я тоже его отметила как победителя. «Если чего-то очень хочешь, получаешь, но потом понимаешь, что это немного не так, как себе представлял, то при отказе от этого Вселенная не считает это капризом. Например, человек хотел работу в конкретном месте, представив себе это определенным образом, но, получив место мечты, понимает, что это трэш для него и уходит оттуда. Или с мужчиной можно аналогию провести. Да. Смотрите, когда у человека очень часто бывает, что он думает, что какое-то конкретное событие изменит его внутреннее состояние. Но это не так. И поэтому вот люди думают, что им конкретно нужна вот эта вот ситуация, нужна вот такая ситуация, нужна такая работа или такая квартира, или именно этот мужчина. Но на самом деле у Вселенной очень часто бывают планы другие планы на то, чтобы по-другому вас осчастливить. Если вы оказываетесь в такой ситуации, когда вы получили желаемое, и внутри этой ситуации оказалось, что елки я вообще не этого хотела», скорее всего, что Вселенная не то, чтобы посчитает это капризом, а Вселенная вам специально подкинула эту ситуацию, чтобы вы выучили урок. Поэтому учитесь просто по-другому в дальнейшем формулировать свои желания. Обязательно добавляйте, чтобы меня это радовало. И не конкретизируйте, что вам нужно именно это, и только это, и никак по-другому. А подумайте, для чего вам это нужно. Например, эта работа на этой должности. Для чего? Для того, чтобы вы себя реализовывали, например, или получали такую зарплату? Ну так загадайте себе отдельно реализацию, загадайте себе отдельно... Денежный доход. Так. так много от вас чудесных вопросов. И я прямо меня разрывает. <свят> на какие отвечать? Так. В общем, вы за этот вопрос получаете тоже блокнот. Алина. Павлова получает за этот вопрос блокнот. Важный вопрос. Я вроде делаю все, что не могу не делать, но есть ощущение, что ползу как черепаха к своим целям, как ускорить процесс? Вопрос зачем? Смотрите, я привожу время от времени аналогию с яблоком или с грушей, которые должны дозреть. Есть вещи, которые не могут произойти быстро в силу определенных причин, и чаще всего это внутренняя зрелость. То есть, возможно, вам еще рано получить то, к чему вы стремитесь, вы к этому идете, вы движетесь. Но раз вы движетесь именно в этом темпе, значит, вам нужно по дороге выучить какие-то важные для вас уроки. Вот, поэтому... Возможно, знаете, бывает так, что человек не знает, что он с этим успехом потом будет делать, но он идет к этому успеху. Значит, вот важно выучить какие-то уроки по дороге. Это как с людьми, которые выиграли миллион. По статистике 95% людей, которые выиграли джекпот крупный выигрыш не обязательно миллион, бывает и больше суммы, через год возвращаются в ту же финансовую точку, в какой они были. Почему? потому что их психика не готова переварить этот объем информации финансовой в данном случае. Так, расскажите примеры до и после, как меняется жизнь людей после марафона. Это всегда очень интересно и вдохновляюще. Ну, у нас есть аккаунт с отзывами, там можно почитать. Слушайте, но ну, я всегда говорю, что авторство это когда выходишь из состояния жертвы, меняешь проигрыватель на выигрыватель. Жизнь меняется, жизнь вы погружаетесь в перманентное состояние счастья. Это не всегда даже какие-то конкретные примеры. Вот. Ну, я рассказываю в марафоне. Например, у меня есть приятель, который выиграл грант у Гугла и стал миллионером, исключительно потому, что он пошел по зову своего сердца и занимается тем делом, которое ему близко, важно. У меня есть приятель, который вообще всю жизнь занимается только своим делом, наслаждается жизнью, и он стал очень известным мировым фотографом. Именно благодаря своему увлечению, именно благодаря тому, что он не оглядывался никогда ни на что, ни на деньги, ни на качество проживания своей жизни. Он просто полностью всегда был погружен в ту деятельность, которой он занимается. Ему было абсолютно все равно, что происходит вокруг. Это вот очень интересное состояние. И вот прошло время, и его печатают мир. мировые журналы, заказывают художественные фильмы знаменитые каналы типа Discovery и так далее. Так. Автор жизни своей обижается хоть иногда. Вот тоже хороший вопрос. Смотрите, нас никто не может обидеть. Мы можем только сами обидеться. То есть взять ситуацию и посмотреть на нее через призму кривого зеркала. Конечно, и автор тоже способен на это обидеться, но если он вовремя поймает эту ситуацию и осознает свои чувства, — авторство — это ответственность. И если начинает испытывать там, вот эти вот переживания «Ох, что-то со мной не то! Так, что это? Ага! Это обида! Обида! Почему она возникла? На что я обижен на самом деле?» — это очень быстренько прорабатывается, иногда бывает вот так вот просто по щелчку, и обида сама по себе проходит. То есть реакция первичная, конечно, бывает, потому что все сразу проработать внутри себя — это просто Невозможно. Так. Автор жертвы Похоже на пропорцию миллион возможностей, миллион причин. В ту или сторону мыслью?» Да, конечно, безусловно, именно так. Как побороть страх публичности и начать делиться с миром информации, что идет от сердца? Это будет Психолого-терапевтический квест синдром самозванца я вас уже на него приглашаю. Так, от автора жизни зависит ли смерть ребенка или это определено свыше. Я еще раз повторюсь: смерть любого человека и ребенка и младенца выбирает сама душа этого человека. И если душа решила покинуть этот мир, то нужно просто смириться с ее выбором. Вот это Тяжело, безусловно. Но бывают вещи, знаете, как, как говорит мой стоматолог, что если человек хочет жить, то медицина бессильна. И вы прекрасно знаете эти случаи не один. Когда человек хочет жить или даже когда человек с какими-то очень сильными физическими недостатками хочет стать успешным, то он становится успешным. Никвучич тому примеры. Я недавно еще встретила информацию об одной женщине, у которой похожая история. Она родилась без рук, известная художница. Я не запомнила какое имя. но там тоже ситуация очень похожа на это. когда человек хочет, он будет жить и будет успешен. Значит, какой-то урок этот ребенок дает родителям. К сожалению. Это очень тяжело и страшно, не дай бог, кому-то это проживать. Но все, что мы можем сделать, это смириться с выбором этой души. Так, так, так, так. Это тот, кто сам пишет свою судьбу, вот в чем не могу разобраться. Вроде сама себе говорю, что я хозяйка своей жизни, сама решаю, что и когда делать, что получается, что-то получается, но много не дается. Почему? Очень хотелось бы пройти автора жизни, чтобы разложить все по полочкам. Разобраться в себе кто-то на самом деле. Тоже хороший вопрос. Смотрите, вот тут Тут именно речь о хозяине жизни, потому что автор живет над, над обстоятельствами. Обстоятельства сами складываются таким образом, что жизнь его э, течет и является успешной в тех аспектах, которые он выбирает. А когда вы идете к цели, это позиция хозяина. Это неплохо. Э, это тоже очень ну, круто, и тоже вы учите уроки какие-то по в жизни да, для того чтобы вырасти над собой вот я честно говоря так и не поняла в чем вопрос ну проходите автор жизни разбирайтесь пусть вам это все поможет у меня в жизни была прям каша сейчас проходит правда медленно но осмысленно бесплатный марафон займись собой я постепенно раскладываю себя в голове все по полочкам на что нахожу ответы, и самое главное, стало меньше ругаться с любимым мужем. Так почему у меня вот почему у меня нет никогда вопросов? Я вам дарю копилку прямо за это. Это везде. В Геленджике на уроках, в институте на работе, спрашивают: вопросы есть, а у меня их нет. Копошусь в себе сама и не знаю, как задать вопрос, чтобы помогли. Почему так? Вы знаете, есть люди-наблюдатели. Вот когда у человека есть первоначальное вот это вот состояние, что в этом мире бывает по всякому, то неважно, возможно, вам даже ответы на конкретные вопросы не нужны. Возможно, вам будет достаточно понаблюдать за разными людьми. То есть этот человек... Имеет такую точку зрения, этот человек имеет такую точку зрения, этот такую точку зрения, и все три человека правы. Вот, это, это очень это неплохое качество. Нас учили в детстве, опять-таки, в нашем Советском Союзе, что если у вас нет вопросов, значит, вы плохо поняли материал. Это совершенно. Не означает, что вы плохо поняли материал. Это означает, что вы взяли от него столько, сколько вам необходимо. Если есть возможность переслушать это еще раз, если вы что-то не поняли. Если вы что-то не поняли, это не означает, что вы обязательно должны задать какой-то вопрос. Возможно, у вас нет этого уточняющего вопроса для того, чтобы разобраться, что именно вам непонятно. Вам нужно много разных точек зрения. Поэтому... Я вас поздравляю за выигрыш копилки. Это был, на мой взгляд, самый классный вопрос про отсутствие вопросов. На этом я завершаю наш эфир. Мы с вами были 59 минут в эфире. Я для того, чтобы вас сохранить, сейчас его прерву. И я постараюсь еще ответить на ваши другие вопросы в другом эфире. Еще не знаю, когда я подумаю. Спасибо вам большое! До скорых встреч! Пока!